Вначале мы находимся в тамбуре. Здесь ребятишки могут переобуться. И это помещение, оно по санитарным нормам защищает нас от холодного воздуха зимой, чтобы не было сквозняков. Здесь у нас раздевалка. У каждого ребенка индивидуальная кабинка для переодевания. Вот. И сразу на первом этаже, потому что у нас двухэтажное здание, у нас есть своя столовая. Пойдемте пока на столовую. Здесь у нас специально оборудованы столы и стулья из натурального лука. А также здесь у нас свой оборудованный пищеблок, где мы готовим свежую, вкусную, полезную еду с нашим поваром для ребятишек. Пойдемте дальше. Сразу выходя из столовой, у нас есть на первом этаже спортивно-музыкальный класс. Это важно, потому что на первом этаже также находятся ясли. А ясельки у нас, они в принципе занимаются, едят, развиваются на первом этаже. Это, Это и группа, да, я вам покажу ее, конечно. Вот. Спортивно-музыкальный класс, здесь проходят занятия по музыке, по хореографии, детская йога, ЛФК, спортивные занятия, То есть, а также театрализованное шоу и представление. Вот эта вот сцена как раз у нас сделана для театрализованных занятий, потому что это в принципе сейчас очень современное направление развития речевой, коммуникации, творческого направления, именно театральное направление, ораторское искусство, и мы в наших садах очень часто приглашаем профессиональных педагогов для занятий с детьми. Да, здесь у нас на первом этаже также находится одна пещера. Она у нас выполнена вот в таком в авторском дизайне с мишками. Медведь у нас, Бинни, это основной главный герой. Также здесь у нас специальный прибор стоит, Галабриз, который позволяет проводить сеансы галотерапии. Также дети у нас здесь занимаются йогой. Примерный сеанс проходит примерно 10 минуточек. На каждого ребенка они заходят сюда группами. Примерно 10 дней в месяц они ходят в сольную пещеру, потом у них перерыв. Итак, у ребенка есть возможность круглый год посещать сольную пещеру. Когда вы просто выходите в сольную пещеру, раз, два, три, это не дает такого эффекта от действия накопительный оздоровительный эффект, от правильного питания за счет сочетаемых продуктов и необходимого количества йода натурального в пище, от соляной пещеры, от занятий, от психологического комфорта. Даже здесь, в Покровском, да, да. чистый воздух, это мы могли отметить, да. потому что локация выбрана тоже правильно. Детский санузел. Да, здесь в Бине Покровском у нас детский санузел по системе «Малыш». У ясли есть индивидуальные горшечные раковины индивидуальные для ребятишек, также есть поддон для умывания. Вот, и полотенечное. У каждого ребенка своя индивидуальная полотенечко есть. Второй этаж у нас включает в себя группу среднюю, группу старшую, класс для занятий психолога и логопеда, офис для руководителя, а также просто свободную зону для отдыха и игры. Это для безопасности, чтобы дети не побежали по лестнице, только под присмотром педагога. Нормально выглядит тема. У нас здесь средняя группа для детей возраста 3-5 лет. Она выполнена у нас в таком приятном зеленом оттенке. Мебель также хочу обратить ваше внимание, что выполнена из массива сосны и это лак экологичный, не полиуретан. Это сделано для того, чтобы снизить токсическую нагрузку на ребенка. И материалы, и краски, и мебель, она экологична. И столы, и стулья тоже натуральный блок. Также мы используем постельное белье из полу-льна. Это дышащий материал, то есть он позволяет ребенку во время сна. А вот это, же дети, это фирменные пижамки Бини, да, для детей. И мы их выдаем, чтобы ребенок спал в экологичном белье, полу -лен. Также я специально сделал голубой и фиолетовый цвет для именно просто подушки. Эти цвета по рекомендации наших психологов максимально комфортны для сна ребенка. Здесь у нас кабинет логопеда и психолога для занятий с детьми индивидуально. Вот класс для индивидуальных занятий. Они входят в стоимость. У нас психолог в сад уже включен, у нас логопед в сад включен уже. Если требуется какое-то дополнительное коррекционное развитие, то уже договариваемся отдельно о дополнительных занятиях для ребенка. Вот. Заметьте, что мы везде контролируем температуру. Вот. У нас здесь вообще, в принципе, в Покровском очень комфортное в помещении. То есть само помещение и по влажности, и по температуре оно... Идеальные. Здесь у нас старшая группа для ребятишек возраста 5-7 лет, где мы уже занимаемся и готовим детей к школе. Соответственно, кстати говоря, видно, как у нас кровати расставлены, они индивидуальные кровати, это не выгодные, как многие делают из ДСП. То есть они расставляются индивидуально, и ребенок на них спит после пробуждения. Давай покажем? Да, конечно. Конечно. После пробуждения все дети у нас делают гимнастику. И мы за этим следим, чтобы все делали гимнастическое пробуждение. У нас много физической активности в саду. То есть каждый день они занимаются на занятиях, на физкультурных, во время гимнастик. Вот. Потому что мы концепции наших экологических здоровых садов учитываем их физическое развитие. Это является одной из частью нашей комплексной методики развития. Потому что я убежден, не только интеллектуальные развития нужны ребенку, но также важны хорошие творческие занятия, хорошие физические занятия, социально-коммуникативные, чтобы детки, детки играли друг с другом, делали эксперименты, опыты. У нас есть конструирование, экспериментирование, то есть много таких интересных вовлекающих занятий, которые позволяют их так вот разносторонне развиваться.